Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. А я сегодня хочу поговорить о геране. Как весной до начала цветения подкормить ее, чтобы буквально через месяц любоваться красотой соцвете герани. В зимний холод, днем лукавым, Вопреки цветочным нравам, Расцвела герань на окнах. Все цветы друг к друг другу плотно прижимаются в объятиях, В ярко-красных нежных платьях, простотой благоухая. Да, герань почти святая, воздух в доме увлажняет, Добрый климат сохраняет, лечит раны и ожоги. Сей цветок послали боги, чтоб беречь огонь любовный. Вот такой цветочек скромный, красной кистью зреет зависть, и красуется на зависть. Эту герань, вот которую сейчас я вам показываю, это у меня королевская герань. Я ее выписала в июне месяце, она мне подошла по э, почте, то есть через интернет-магазин. И она у меня так скромненько цвела, поэтому я возлагаю сейчас огромные надежды на то, что она у меня зацветет, потому что я за ней действительно ухаживала. Всю зиму она у меня так в замедленном состоянии, конечно посиживала на подоконниках сейчас стала обильно обильно давать листву я конечно уже черенковала ее я черенковала черенкование я вам покажу в этом видео как я делала давайте посмотрим мои подоконники с геранью кто следит за моими видео я осенью показывала как герань у меня была обрезана, и кто-то мне писал, что ой, до такой степени вы обрезаете, что у вас будет. И вот посмотрите, что совершенно неплохо, и такая она у меня кучерявенькая, пушистенькая стоит. Вот эту герань я могу сказать, что королевскую я ее уже отчеренковала. И посмотрите, как она густенькая и хорошо стоит. Поэтому. Чтобы герань не вытягивалась, надо обязательно-обязательно ее, конечно, черенковать. Вот здесь вот у меня отросточек королевской герани, которую я черенковала. Надо уже пересаживать ее. Вот, посмотрите, очень хороший вид у кустиков. Очень хороший вид. Это у меня подоконник на кухне. Это моя плющевидная герань. Я ее вообще отрезала под корешок, и кто-то писал, что она у вас вообще не выживет. Эту герань я вам говорила, что я привезла ее из Турции, отщипнула ее. И посмотрите, какая она у меня стоит уже пушистая, уже спадают вниз веточки. Ну, на самое время уже ей начинать зацветать. Это у меня черенок. такой вот щипнула я его и посадила, посадила в маленькую емкость. И вот уже начинает зацветать герань. Ну самое время. Я вот, конечно, с нетерпением жду королевскую герань, которую я покупала. У меня здесь они эти сорта стоят всевозможные, разные. И те, которые я выставляю на улицу, например, вот эти, вот я из семян выращивала. И вот эта герань у меня королевская. Здесь у меня в каждом горшочке, конечно, есть надпись, какая она, какого сорта. Это у меня все обозначено. Ну, это те герани, которые я выращивала с сама семья. Вот они. Обязательно я их сегодня подкормлю до начала цветения. Я, я уже герань отчеренковала. Я вам покажу, какие у меня замечательные черенки получились от герани. И сейчас, вот именно в это время, моя задача такова, что я хочу их подсыпать дополнительно грунтом под кустик и удобрить. Вот таким удобрением. Специально для э, пеларгонии я выписала вот такое удобрение, и я их подкормлю до цветения, потому что в конце марта вообще по всем уже э, признакам <должение> должна цвести. Пеларгония должна цвести. Буду пробовать, я вам покажу, как это я сделаю. То есть, ну, в принципе, тут ничего особенного нету. Я подсыпаю грунт под... Вот так вот сюда грунт в горшочке я подсыплю свеженький грунт и удобрением полью. И я тоже этим же удобрением полью обязательно черенки, чтобы они укрепились ну, специально для пеларгонии. Хочу показать вам очеренкованную королевскую герань. Выглядит она очень даже неплохо, хорошо. Я сажала их вот в такие маленькие стаканчики, подписывала по сортам, чтобы было все понятно. Но ну, я думаю, что будем дальше размножать нашу замечательную, красивую герань. Она нас будет радовать долгое-долгое время. Я думаю, что не надо жалеть. Если вы купите себе герань через интернет-магазин, она, конечно, обходится, скажем, там не очень дешево. Надо брать несколько штук сразу, но если вы возьмете, потом... В конечном итоге можно очеренковать, ну, продать, сделать подарок. Я, например, сейчас пока дарю, но в таком количестве мне, конечно, совершенно не нужна эта герань в таком количестве. Но если будут желающие, я могу его продать, конечно. Это очень красивая, здесь и красная, и там... Очень красивый сорт это Аристо Black Бьюти, я просто его влюблена в него. Это темно темно фиолетовые Цветочки и по краям у них беленький кантик. Очень красивый, конечно. Если кто регионально у меня есть желающий купить, я могу и продать эту уже укорененную, уже очень в хорошем виде мою королевскую герань. Так что пишите мне ВКонтакте, в личных сообщениях, в Одноклассниках. Я могу поделиться. Конечно, высылать почту я не буду, но территориально, кто меня знает, близко я могу поделиться и продать эту замечательную, уже очеренкованную герань, которая, если посадить ее в большую посуду, она уже зацветет в этом году. И будет очень-очень хорошо развиваться в течение лета, и будет цвести, цвести, она просто будет исключительно. Она уже посажена в декабре месяце 2018 года.